Добрый день. Тема работы с концевиками остается актуальной всегда. Она вызывает наибольшие затруднения при расчете локальной сметы. Поэтому служба поддержки готовит для вас шаблоны концевиков и всегда надеется, что их использование упростит вашу работу. Название типовой говорит о том, что концевик настроен на решение часто встречающихся задач. Но, скорее всего, при решении вашей конкретной задачи этот концевик может быть избыточным или наоборот в нем могут отсутствовать нужные вам начисления. В этом случае речь идет о внесении в концевик изменений. Но как это сделать? Работу будем выполнять в 0 версии 2.11. Одновременно мы познакомимся с новыми функциями этой версии программы. Рассмотрим решение следующей задачи. Объект строительства школа на территории Ленинградской области. Следует рассчитать стоимость сметы в текущем уровне цен базисно-индексным методом по федеральным единичным расценкам. В общей сумме затрат требуется выделить стоимость неучтенных материалов. В конце сметы Дополнительно следует учесть затраты на временные здания и сооружения в размере 1% и налог на добавленную стоимость. Вначале определимся с методом индексации. Вот письмо Минстроя с индексами для объектов на территории Ленинградской области. В таблице из письма представлены индексы к элементам прямых затрат. Для нашего объекта используем вот такой набор индексов. В соответствии с требованиями методики 421 расчет с индексами к элементам прямых затрат оформляется по образцу, которому в 0 мы дали название форма BIM номер 2. У этой выходной формы есть важная особенность. Процесс пересчета в текущий уровень цен отражается следующим образом. Расчет оплаты труда рабочих строителей и машинистов с индексом выполняется в каждой позиции сметы. К затратам на эксплуатацию машин и к материальным затратам индексы применяются в концевике сметы. Именно это обстоятельство и определяет порядок работы со сметой в программе А0. Рабочая локальная смета составлена по федеральным единичным расценкам. Ко всем расценкам и к строкам работам, и к строкам с неучтенными материалами подключен пересчет с индексами для Ленинградской области на первый квартал текущего года. Индексы выбраны из электронной таблицы, которая загружена в базу А0. Таким образом, каждая строка сметы рассчитана в двух уровнях цен. Во вкладке «Итоги сметы» представлен результат расчета сметы также в двух уровнях цен – в базисном и в текущем. Несмотря на то, что практически пересчет в текущие цены уже выполнен в каждой позиции сметы, мы должны следовать требованиям методики. Из библиотеки концевиков выбираем концевик с шифром BIM номер 2 Ls. В этом концевике в строке «Оплата труда» отображается значение основного итога номер 2 «Оплата труда в текущем уровне цен». Это значение получено из строк сметы, а вот эксплуатация машин Рассчитано путем умножения итога номер 3 в базисных ценах на индекс. Точно так же получена текущая стоимость материальных затрат. Базисный итог номер 5 умножается на индекс. Сейчас в концевике индексы установлены из шаблонной таблицы для прочих объектов. Вот ее название. Нам же необходимо установить индексы пересчета в текущие цены по Ленинградской области для объектов образования. Выполним операцию Замена таблиц. Исходная таблица Новая таблица Объекты образования Школы Заменить Обратите внимание, в концевике автоматически установлены новые индексы. Таблица, вид объекта, индексы. В задании сказано, что в сумме материальных затрат надо выделить неучтенные материалы. В концевике такой строки нет. Эту ситуацию легко исправить. Добавлю новую строку с начислением умножить из таблицы. Введу название. Исходное значение – это базисный итог номер 23, неучтенные материалы. И выберем индекс из той же самой таблицы. Укажем, что исходное значение следует напечатать в графе результат БАС, тогда результат получен в текущих ценах. Типовой концевик составлен так, чтобы он мог обработать не только составляющие прямых затрат единичных расценок, но и такие затраты, как перевозка, оборудование. Здесь есть такие строки. Но поскольку в данной локальной смете такие затраты отсутствуют, то значения в этих строках равны нулю, а в выходной форме строки с нулевыми значениями в концевике не отображаются. Однако вы можете лишние, на ваш взгляд, строки удалить из концевика. Например, те же перевозка и оборудование. Достаточно в колонке активность снять флажок. Это как будто удалили строку или просто удалить эти строки. Вот так. В концевике есть строки для расчета лимитированных затрат – зимние, временные, непредвиденные. В расчете нашей сметы следует учесть только затраты на временные здания и сооружения в размере 1%. Изменим значение норматива. Зимние и непредвиденные исключим. И сделать это можно несколькими способами. Поставить норматив равным нулю. Другой способ – убрать активность этих строк или просто удалить. Обратите внимание, в концевике осталась строка с учетом зимних, которых нет. Наверное, ее также следует исключить. Строку того с оборудованием» на печать выводить не будем. Но будьте при этом внимательны, если вы случайно ошибетесь и удалите нужную строку, отменить ее удаление невозможно. Мой вам совет – используйте флажок «Активность». Вы сразу видите результат работы, если ошиблись, то активность строки легко восстановить. После того, как вы убедились, что расчет выполняется правильно, такие неактивные строки можно удалить. Просто для того, чтобы концевик был компактнее, меньше по размеру. Очевидно, что текст концевика, который вы привели в порядок, будет использоваться и для расчета других локальных смет по вашему объекту. Было бы не совсем правильно, Каждый раз повторять все выполненные операции по редактированию типового концевика. Поэтому воспользуйтесь специальной функцией. Сохранить как? Присвойте этому концевику шифр и наименование. Сохранить. Теперь в библиотеке концевиков хранится новый концевик, настроенный вами для расчета смет по вашему объекту его уже не надо будет редактировать, разве что индексы поменять. Подведу итог. Для расчета локальной сметы мы предлагаем вам использовать типовые концевики, настроенные на решение достаточно широкого круга сметных задач. Однако в текст типового концевика вы можете вносить различные изменения. В рассмотренном примере мы изменили не только значение индексов и коэффициентов. Мы добавили новые строки, чтобы отобразить нужные нам затраты. Удалили лишние строки с затратами, которых в наших сметах нет и не будет. Отредактированный нужным образом концевик мы сохранили в библиотеке. Это позволит нам использовать его многократно при расчете аналогичных смет. Спасибо за внимание. Желаю вам творческой работы. С вами был Александр Курочкин.